Пять раундов что-то какая-то. Это перезапустился? Да, да я сам за перезапустил. А, хорошо. Мы опять вместе с тобой, да? Да. да. Вам вижу Так, а мы... можно. А, это так, где эта шняга? Да блин, если бы я э, додумался боеприпасов взять. не, до кабари. <свят> Чья-то голова разбилась, как арбатка. Like -то что мы лайк и Кто-то что-то купил, дорогой, я вижу. <клев> а, сами? Не, это что? гарант за 600 Гейвер или еще это? Это гарант, гаранта. На больше мне не хватало. Надо побышкам стрелять. Пока пока не Больше дают забор Ну соточку. оп видал. Было 700, стало 800. Ух ты! Так, отворяем. Отваряем ворота. О, здесь есть двух Надо накопить на нее. Постараться. А потом уже дверь открывать. Так, они 1200. Да. Их 2. И врагов нету. Мне пока не... Он, мне даже надпись не появилась. Штихангран от 250. А где x 2-то? Я нос спрятал. Я просто все ждал. Он где-то ходит, наверное, у тебя... А, вон он. и вот ради сегодня брал? Ну, мы не хотели. <laughs> Сейчас их ладно. Пона, пона это, понавстает из могил. о что-то я косой немножко как там О. Их там много. Пала ходбит. Ой. Кабу. Мне мне нравится на русском у меня на русском языке и саша параллельно дублирует это на английском о томпсон я и забыл про него нафиг от эту к стволку вторым оружием высок а вы чего все внизу потому что у нас был гаран Так, я взял Томмихал. Мне нравится умирать. Но он пускорастрельный. Да нет, тут у меня персонаж орет. Стену долбят. А, это саши собирает. Я постараюсь но в бой очень хорошо сочетается с x2 если бы она была очень отсутствием поблизости гнилое ублюдок мой персонаж сказал так теперь у нас кажется а нет опять не у нас так там где кошель. последний -то? ядрить его а. он наверху <laughs> а еще один внизу и еще где-то у что еще у кого очков на дверь хватает как я погляжу нет у нас тысяч а, теперь у нас две тысячи вы, Тыс вы тысяча вот расчистить мусор тысяча вы издеваетесь это следующее 750 стоит да ну не знаю двери чинить бабушка через дорогу да блин, а. все почини саша не поверишь у нас, да, у нас, одна у нас даже внизу еще и стену ни одну не раздробили Вот сейчас пойдет ща, ща попрет тема из земли вылез, не успевает что там по Ой. патронам у меня нет пока не надо у меня скоро на фармит и еще 110 очков мне надо чтобы расчистить про завал мне 60 все можешь открывать у тебя 750 40 сразу да да давайте посуде давай. Так, дальше надо тысячу. Так, у нас прорыв. Блокады бедными. А, фу, АМО, фу, АМО. Перезаряд. Шикарно. Не успел, да, Санек? Я повторил перезарядку его. Готов. Максимум патрона! Так, э -э мне чуть-чуть еще 8 стачков надо. Стену долбят? Ага. Я собираю. Не, у меня тоже. Это у меня долбили. Открываю. А кто... Санек, у тебя где-то сверху идут ко мне. Все, уже Ничего. не идут. Нет, нет, тут. Я открою двери за тысячу. Сейчас я открою. Так я уже открыл. Нет, вот эту. Вот <свист> это кооп, <свист> Вот это кооп И казино сразу же. <свист> Йоу. И херню выдают. <свист> Пошли вы выдают. Так, мне бы второй раз стоить нормально. О, а я тут. Так, теперь, теперь э, стараемся накопить две, 2500 на красный автомат. Он э, дает эти устойчивость к ударам. Ну или хотя бы на казино надо накопить. Пойду в казино сюда. Ты уж один раз сыграл, не повезло. Еще раз накопил все. О, обрез. Есть. Мячка. Так, меня тоже хватает. Сейчас, Ща, смотри, сейчас, смотри, сейчас пропадет. А, нет, двухстволка. Как говорится, okay. по, скид, по скидке. Ты тоже обрез. не у меня прям двухстволка. Обрез слышу везде, но нет. Они там еще могут снизу ходить, где ящик. Они там могут окно проломить и там пойти. Ой, Я я на секунду. У вас там проблемы. У вас проблемы? Все нормально. Во, я знаю, что я пойду, возьму. Чик-чик. Сань, что там? Ну, ПТС, знаешь, а, понятно. Гарант небось там или курс. Ну в это, которые прям там, а там... Я не специально. О, ищите окна. Сейчас, по 20 очков за доску. Я хуй, ну на первом этаже там все поломано в жопу. Я вместо томми взял МП40. Не что-нибудь взять бы вместо, вместо второго Руси. Так, ну, давайте как-то Ну-ка на втором этаже, да? да? Да, да, Я просто досочки ремонтировал, пока была возможность. -мо! Я обернулся, это из вас. Это я был. Я да. слышу двух полки, коммунизм на воде. Не, я сам по 40. О! Пулемет! Отлично, э, ты слышишь, я только починил. Нажи! Не... А, Сами бежите Саня, его уже. Здравствуйте, здравствуйте. Я ждал. Что это было? Я бегу. А, я, бегу тут... я бегу, бегу, бегу. Я веселой таракан, я бегу, бегу, бегу. Скоро и сяк чудо, Я, блин, я все нажал вместо дырка. Есть ножа я, короче, присел. И поэтому я чуть Ну как так, две, две с половиной тысячи стоит э, здоровье. Дорогое здоровье одно. Пойду Говорит, здоровье. Здоровье сзади. Самое, самое дорогое здесь за три тысячи. Это быстрая перезарядка. Делай мое здоровье, дайте мне здоровье. Я здоровье? Оно где-то в твоей области было, Саш. Так, тут скорость. Красный автомат. Иди в жопу. Ну хотя бы два жолка. Это уже лучше, чем коран. Мои опыты. Больной выйшь. Так, это у нас что? Вот красный, вот здесь где-то должен быть. Санек, вот нашел. Вот где я нахожусь. Ой. Ты теперь можешь 4 удара выдержать. Поэтому они меня сейчас зажали, да? Спасибо. Так сука, вовремя, а! Не-не-не, спокойно. Пока тебя не свалили, ты можешь выдерживать 4 удара. Вот именно, сейчас бы свалили бесплатную так вот. Слава богу, у меня МГ-42 с сошками. Так, так, я пой... кури мы на первую опустились. А -а -а. Ой! Пора Сашку спасать. Ура. Где-то там. Зади. Ес! Вообще, самое нужное выпало. Ой, я пойду куплю эту. Спидколу. А я пойду куплю оружие. Да, я тоже оружие. <смех> <смех> До свидули. <смех> и где он теперь будет хрен его знает получу прожектор. По по я тебя расстрою санек луча прожектора здесь нет он только со следующей карты будет мы будем искать на бу а, ну, так где быстрая там перезарядка М? бульк мари как буду еще перезаряжать Опа, чик-чик готов 3000 я еще доски могу быстро восстанавливать по моему как гляньте есть просто так, я пойду патронов возьму для МП-40. Давайте глянем где ящик. Вроде все двери открыли. Он может быть внизу на первом этаже. У меня он, б... скорее <связано> по <связано> по <связано> Почему-то такое у меня подозрение. Ну, что-то что он... да, что... мы второй вещь отбежали он, мне кажется, в начальной комнате Санька. О! Максимум патронов! Я заряжен. Я заряжен, допустим. Максимум патрона! Пулемет восстановился, это хорошо. А! а, -а, -а! <свяк> я нашел. Это хорошо. Так, Но... я, тебя а -а я пойду Санька воскрешу. Я думаю. С пулеметом я дойду! Да вот за меня зомби нету. Если мы успеем. Да успею, должен. От слова Я один здесь. Давай а. я. Ё, Ё, твою мать! Х2! Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты! Перезарядка! Заряжен! <связывая> Ой -ой -ой! <связывая> твою мать я потерял перки свои черт а, дарь Чер черти черти до да, перки я потерял надо будет еще раз покупать сзади заряжаюсь е благо у меня и... очков сейчас хватит опять на него <связывая> а, где вы там этот так, ящик, это быстрая да? Это да. Так, мы почти выполнили программу минимум. Давай, мужики. Я... перезарядка. Это... Где ящик -то? Я не знаю, где ящика его Сашок, находил. На первом этаже, самая крайняя комната. О, О хо хо бой! государивает слуги. Мя Игры, это помню. было красиво. На первом этаже пошли. Иска, а -а -а, так, так, так, так, так. Мне надо много здоровья нады быть. Да что ш... это было? Санек, ща бегу. Я вы в такие ударил ножом и не убил. Дохрену да вам! Ты второй стакил, тогда, Да. да. Так, я наверное. Куплю красный автомат. О, ВЛ, Это лучше двухсолки будет. Револьвер. Да. Так, теперь надо накопить на синий автомат, полторы тысячи. Мне бы на этот накрутить. На казино казино накрутить. На одного хотя бы. А двойной выстрел что дает? Скорострельность увеличивает. Ну типа вместо одной пули две вылетает. Так, их, О! Тут О! Было... их тут было очень много. И они, конечно, как мне все пошли, да? Издал вам, пацаны. У меня перезарядка быстрая, скорострельность повыше. Здоров... Быстрое оживление! Бульк! У Спину ломают где-то. Так, мне теперь только на скорострельность накопить, и все. Ее, пацаны! Минимум. Где вы, сука, витайте, Я внизу. Но я у меня помню. плохие новости. У меня пулемет заканчивается. Нам срочно нужно фул аму. Ну, давайте убить нас потому что по одному как-то херово. Пойду куплю патроны на МП-40. Я, при... я, я пока Сашку прикрою. Все, я внизу с вами. МП-40 уже, конечно, роли большой не сыграет. Но если будет инстакил, можно будет с него пострелять. Че не сыграет? МП-40 хорошо, ебошь, что ты еще. Два. то есть Санек, спокойно. Я я воскрешу, я быстро. Oh, Выпусти. Ай. Удар. Офараш. Далее последний барабан в пулемете. Мне бы так. Кто со мной сходит? Мне надо скорострельность купить. Сейчас подожди. Все, пулемет закончился. Так, у меня 4 перка. Сколько есть? 4 всего да, один, надо... как раз. Все 4. Да, <смех> <смех> я, я... Я, здесь. У кого лучше? А я... а, у Сашки, я понял. Максимум О, ху, у меня. Это удача. Да ее... Хватит бить. Очень быстро. X2. Что? Да лучше фукались, тыкил. Ай, меня зажали. Гребать, мы, мы крошим. А. Вообще. Ай, да. заряжаюсь. Заряжем. На ящику, всех ящику шуруем. Давай, давай, давай, давай. Пора обновлять. Пора обновляться, да. Весна 808. Кто-нибудь окошко пока восстановите здесь? Что это, бля? Молотов! Молотов! Это вместо гранат будет, я надеюсь. М нет, да. вместе с гранатами. Пошло оно в жопу. Так. Туда ну, вы быстрее. Как он медленно уходит. Виталик, куда нас покинул? Я здесь, здесь, я окошки закрываю. Мне вообще надо бы еще МП40. Ай! А бар. Бараш Сзади, сзади, сзади, Саша, сзади, стыла. Вот меня прикрываете? я заряжаюсь. Так, прикрывайте теперь меня. ёпты зажали! Хуйня! Томиган! Yes! О, они такие. Ну, пацаны, теперь вы с нами закрыты, да не мы с вами. У меня самое то такие. Вот это было классно! Блин, ну такие укончился, а мы? Не, еще не, еще не кончился. Что там? Огнемет у Сашки. Фулама. с yes, готов. патрона! Да. Это класс. Я возле ящика. Пулемет сейчас очень. Кстати, пошел вон. Виталик, нам живу э, Да я здесь а. спокойно. вы же возле ящика. Да. да. Блять. Фулама. Луа мы заряжен. Не Нет. Берешь. Да, да, заряжен. Максимум патрона. Да! Саня, прикрой! Саня, прикрывай! Саня, сзади! Коте! Готов! <laughs> Боже, что за мясо! Да дайте мне нормальный ствол. Блин, я бы поделился очками, <laughs> если бы можно было. тут то то с Томпсоном и огнеметом понимали. На двенадцатой волне. Да заебал этот бар. Бар-то хотя бы он.. он как бы. Мешундель. Да, епта твою мать. Ну, вот второй пулемет! Пусть будет. Он еще ну, блин, бар это такой себе пулемет. Стоковый, я бы сказал. б ты нихуя ж... Нам бы не стоять на одном месте, мужики! У меня кончился, я по, по принципу танков как. Заряжаюсь! А -а -а. Прикройте! Да. Я тот Блин, Санек, мы с тобой так всех крошим что не даем Саньку очков набрать. Да вы не, не вы не даете, у меня просто хватает мощь, что Твою мать! Саша, это зря, это очень зря, знаешь? Я кабу. Санек, тебе придется по новой перке покупать. Ну ладно. крутануть мне не идеально. У меня пулемет закончился почти. Ну, обрез бред какой лучше, чем... Сейчас бы фулама! Сейчас бы что-нибудь... А -а -а Ай, револьвер! Никлз 2, блин. Я, конечно, раньше ты веришь в мое прикрытие. Ну но... ты. что него... было? Ес! Заряжай пулемет! Тарас, плюшевый! Мне кажется, он вернулся обратно. Как он может вернуться обратно? Ну и что? А, вот. Вот чтобы, конечно, я его принимал. Я с тем без Так, ребят, я наверх Давай, давай, я за тобой. Это, фу, на месте его прежним нет. держим а, так пора применить секретное оружие не ходите через электричество я, при... я бы и так никуда не пойду потому импровизация шокеры так. Ой, шокер. Шокер. Да как раз тут. Я... Виталь, можешь мне как-нибудь? Да-да, иду, иду, иду, иду. Так да куда этот сраный плюшевый тварь? Делай ящик. я приблизительно догадываюсь сзади там? зомби там <сист> что это за сигнализации зомби там я иду иду иду а? брось меня остального да я успею у меня еще этот есть перк не забывай да у меня сейчас кончится жизнь Блять! Не, не успеваешь, Мне сейчас жизнь выскосится. Блять. Санек! Санек, я иду! Держись! Держись! Там, Держись! Держись! Нет, вот тут без вариантов даже... Все. Нет, Там меня, ты... меня, да, я просто не смог вырваться. А знаешь, где я умер? На ящике. А ты где я так Как? В соседней почти в почти соседней комнате с того места где было. Мы достойно, достойно. держались.